Добрый день! Уже почти вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на нашем очередном интервью, где мы познакомимся с нашим новым спикером, преподавателем, коучером, тренером. Сейчас названий много, но самое главное – профессионалом своего дела, человек, который будет учить всех наших участников нашего сообщества полезным знанием. У нас сегодня в гостях прекрасный тренер. Ну, вы видите по картинке, да? Что же это будут за курсы, мы еще узнаем. да? Сейчас будем выпытывать всю эту информацию. Давайте поприветствуем Екатерину Черных. Екатерин, добрый день. Добрый вечер, добрый день. Доброе время суток, наверное, так Доброе будет правильно. Доброе время суток. Екатерин, ну, смотрите, у нас по традиции мы, скажем так, Устраиваем беседу, знакомимся с новым спикером. И первый вопрос я такой задам. Расскажите о себе. Как вообще, с чего начинали? В каких сферах у вас есть опыт? И как вы пришли вот к той теме, которой будете делиться с нами? Хорошо. Итак, я маркетолог. Uh, и я бизнес-дизайнер. Это, значит такая новая профессия, ну, 21 век, новый век, новая профессия. Uh, то есть я тот человек, который может залезть в голову uh, того, у кого есть бизнес, или есть бизнес-идея, но он не знает, как ее реализовывать, понять, как ее можно реализовать по-другому, лучше, uh, какие еще есть способы монетизации, uh -huh. и, соответственно, помочь нам оплатить жизнь. Uh -huh. uh, 25 лет уже, uh, как я, тренер, то есть, uh, Начиная где-то с 15 или 16 лет, я начала преподавать. Это были в свое время курсы компьютерной грамотности. Я обучала людей, как работать на компьютере. Потом я стала обучать людей, как зарабатывать деньги. Сейчас, соответственно, я обучаю людей, как, работая на компьютере, зарабатывать деньги. Ну, то есть, такой, знаете, хороший симбиоз получился. Mm -hmm. Вот. До, скажем так, два с половиной года назад я это все делала в офлайне. Был такой опыт у нас с мужем в жизни, когда мы покупали убыточные бизнесы, за месяца-два за выводили их в прибыль и продавали. Вот порядка 30 бизнесов таким образом было куплено, либо построено уже готовый бизнес, да, и продано с прибылью. Соответственно, понимание, как а, из чужого бизнеса сделать конфетку за короткий срок, оно есть, оно отработано и, в общем-то, не понаслышке может передаваться уже и далее, транслироваться далее. Два с половиной года назад я зашла в онлайн. Uh, у меня родился на тот момент четвертый ребенок, у меня четверо детей. Ну и, собственно, когда, знаете, появляется новый ребенок, да, появляются новые возможности. Uh -huh. И я обратила внимание на сферу онлайн, мне пришла в голову идея сделать стартап, так называемый стартап. Я тогда uh -huh. не знала еще такого слова, но, тем не менее, очень быстро познакомилась с этой индустрией. А, с этим стартапом мы поехали учиться сначала в IT-парк, это 3000 километров от Красноярского края, мы переехали в челны Потом с этим же стартапом а, я пошла учиться в Сколково, а, получила очень много с ним легали, мы выиграли женский стартап-дэй в Санкт-Петербурге в 2016 году, дошли практически до финала в международном конкурсе, и а, в общем, ну, было очень много пройдено, скажем, таких веховых дорожек, да, реперных точек, Немножко я в описании об этом написала, не хочу сейчас просто перечислять и останавливаться на них. Наверное, самым большим результатом этого стало того, стало то, что, так как у меня женский стартап, я так называемая мама предприниматель, я олицетворение мама предпринимателя, у меня ресурс а, женской рекламы. То есть ко мне приходит с одной стороны компания женской целевой аудитории, я помогаю ее упаковаться, помогаю продвигаться в интернете а, с помощью рекламы, с помощью правильно выстроенного маркетинга, системы продвижения. Вот. С другой стороны, ко мне приходят мамочки в декрете, которые становятся профессиональными копирайтерами, дизайнерами, продвиженцами вот, и находят себя на этом поприще. И в прошлом году я представляла мам предпринимателей на прямом эфире с Владимиром Путиным вот в июне месяце. В этом году с этим проектом была номинирована на лучший бизнес идеи года в Сколково И э, была представлена среди семи лучших женских проектов на международном форуме. Э, Санкт-Петербурге, в июне месяце, в июне месяце до этого года. Вот. Поэтому регалии есть, опыт есть. Чем могу быть можно для уточнения. Для уточнения. Да. То есть у вас, получается, к вам приходили, вы обучали рекламе, как настраивать все дела. И этих женщин-мамочек потом ну, назовем так трудоустраивали, правильно, если упростить все. Ну, если упростить, то да, но а, не трудоустраивала, а помогала им находить заказчиков. То есть, не в ну, надежные да. руки, да. Вот, а заказчики притекают с одной стороны, исполнители притекают с другой. Ну да, и вы как и бы, на... вы одних искали, вторым давали возможность и сводили да. их на своем стартапе. Да, совершенно верно. Вот, и на этом поприще постепенно развилась история моего личного бренда. Затем, соответственно, мы стали заниматься личным брендом тех компаний, которые к нам приходили и приходят. Сегодня у нас есть такие крупные клиенты, как Борщевские партнеры, это первая частная коллегия адвокатов России, mm -hmm. Высшая школа экономики, это государственное учреждение, это администрации, скажем так, региональные и высшие по уровню. Некоторых клиентов, к сожалению, не могу афишировать, но это крупные российские международные компании. И, соответственно, mm -hmm. Fortnite, опять же, что такое личный бренд, зачем он нужен, как правильно его формировать и как он может приносить деньги. Потому что все здорово и замечательно. А курсов по личному бренду на самом деле их много. Я в этом ну, <avaş Crunchy> не единственная, да, кто об этом говорит. Но как зарабатывать на этом быстро прямо не знаю, завтра, да, а вот это я в этом я сильная, и в этом я могу помочь. Ну, я, Екатерина, с вами соглашусь, эти соглашусь, что курсов много. Но понимание, что такое личный бренд, не у всех есть. То есть некоторые просто говорят, заводишь страничку и даешь рекламу на нее. Это не личный бренд далеко. Поэтому то, что вы говорите, ну, во-первых, еще раз говорю, со многими спикерами разговариваю, и действительно, вот что мне нравится, вот в некоторых и в единицах, это когда в голосе звучит профессионализм. У вас вот каждое слово, это прям вот практика и опыт. Это бесценно. То есть... Спасибо. Подходим к курсу, то есть ваш курс – это создание личного бренда и его монетизация, правильно? Да, совершенно верно. То есть есть основополагающие вещи в личном бренде, и вот тут как раз я с вами соглашусь. Это не про то, что пишите на своей страничке, о чем вы будете сегодня говорить или что вы будете сегодня продавать. То есть есть некие уникальные качества, присущие каждому человеку, у каждого человека есть экспертность. Другой вопрос, что не всегда люди в состоянии найти ее в себе. Мы очень часто, слишком самокритично, нам кажется, что мы ничем не выделяемся, или мы не уникальны, но это не так. У каждого из нас есть определенный жизненный опыт, и он наш, он наш собственный. Как монетизировать этот жизненный опыт, как его трансформировать в красивое, ну, как сказать-то даже, когда есть красивое содержание, придать ему красивую форму. Потому что я просто уверена, что каждый человек может быть личным брендом. Вопрос силы желания, ну и, собственно, а надо ли? И вот если mm -hmm. надо, если есть желание, то есть инструменты, которые, применяя, получаешь результат. Вот об mm -hmm. этом мы будем говорить на курсе. Mm -hmm. Хорошо. Давайте тогда сейчас немножечко прям подробнее про курс. То есть э, из чего курс состоит, что, ну, какие блоки вы будете там изучать, то есть... Э, ну, вот как я понимаю, да, то есть обязательно должно быть выбор ниши, где ты будешь специалистом. А дальше следующий момент, ну, оформление, то есть, наверное, выбор способов, средств, сервисов по созданию контента, упаковки, позиционирования, дизайна, наверное, правильно? Дальше, опять же, все равно привлечение трафика, на, ну, скажем так, набор подписчиков и с дальнейшим поиском уже непосредственно клиентов. Мне так. уже остается с вами только согласиться, он уже меня практически все рассказал. <смех> <смех> То есть я прав, правильно? В этом, на все это <смех> будет? Да, ну, да, конечно. От вас, потому что вы это все знаете, чтобы более детально это все озвучить. Вы знаете, хорошо, когда человек понимает, ну, скажем, он примерно знает, что надо двигаться, примерно понимает, что нужно оформление и так далее, и он mm -hmm. четко знает, с чем он будет двигаться и что он будет оформлять. Но в 90% случаев, даже если у людей есть свой бизнес, они очень смутно понимают, что в нем надо двигать, для кого надо двигать. И, знаете, такая классная формулировка «У меня бизнес для всех». Да, ну, все футу, для всех, что можно строить, а, да. бизнес все для всех. А, у меня там а, моя целевая аудитория от 0 до 90, вот такие замечательные емкие определения. Mm -hmm. Или еще совершенно прелестное. А, «Екатерина, мне вас посоветовали, потому что вы можете узнать, чего я хочу». Я сама не знаю, чего я хочу, но вы это точно знаете, потому что мне вас посоветовали. Угадайте, пожалуйста, чего я хочу. Даже вот, такие понятно. вопросы, да, бывают? Да, даже такие бывают. И поэтому, первое, я могу угадать, чего вы хотите, совершенно точно. Второе, я могу понять, кому вы все-таки это хотите, даже... практически погадая да, на вашем бизнесе. Вот, я могу понять, каким способом вы это будете продавать наилучшим образом, потому что способов монетизации может быть огромное количество. Давайте просто на примере расскажу, чтобы было понятно, да, чтобы не голословно. Но представьте себе, что человек сидит дома и думает, чем бы мне таким заняться, чтобы деньги начали уже поступать в мои карманы. И, предположим, этот человек садится, берет листочек, кстати, домашнее задание такое для всех, кто смотрит. Возьмите листочек, напишите сегодня на нем все, что вы умеете делать. А, причем не только профессиональные навыки свои, но и вообще все, что вы умеете делать. А что потом дальше с этим листочком делать, вы ко мне придете на первое занятие, я вам расскажу. Будет очень здорово, если вы его приготовите заранее. Uh -huh. Такой вот, человек листочек, и, предположим, первым пунктом у него «хорошо умею готовить». Казалось бы, да? Как можно заработать на «хорошо умею готовить»? Вот, Сергей, как вы считаете, как можно этим заработать? Ну, вот два способа сразу в голову пришли. Первое это если начать рассказывать те же самые советы по приготовлению, рецепты и так далее, то да. можно привлекать, если хорошая база, те же самые рестораны, кафе, интервью делать шеф-поварами о их блюдах. Это первый вариант. Второй вариант – если бы я с едой что-то был связан, я бы делал обзоры на продукты в магазинах и обращался бы не к сетевым, а к частным магазинам, фермы какие-нибудь взял и, соответственно, делал обзоры на продуктов и как из продуктов приготовить вкусные блюда, чтобы это было ну там что-то. Вот два способа, которые вот вы спросили. Я классные смотрел. способы. Такие блогерские способы, да? Ну а, да. Да, давайте еще немножко приземленных накидаем. Угу. Ну, как минимум, можно дать объявление о том, что вы можете хорошо приготовить, и тут есть варианты. Приготовить у себя дома из продуктов заказчика, заказчик приедет, например, заберет, да, то есть заказчик очень занятой человек, ему, соответственно, некогда готовить, да, но он хочет питаться домашней вкусной пищей. Вариант второй, вы можете приехать к заказчику, приготовить у него. Дальше, кейтеринг. Очень классное, популярное направление. Вы знаете, однажды на одном международном форуме я проводила тему по поиску бизнес-идеи, когда у меня был специфический такой тренинг. И ко мне пришло очень много молодых ребят, которые с удовольствием делились своими бизнес-идеями. И мы на протяжении этого тренинга прямо прорабатывали бизнес-модели. И uh -huh. в последнее сидела такая странная девочка на этом мероприятии. И она все время говорила, у меня есть классная идея, но я вам ее не расскажу, потому что боюсь, что украду. И вот она бугнила все это время, да, но тем не менее писала все, что я говорила по поводу там по-разному. И когда все уже закончилось, и все разошлись, конкуренты ушли потенциальные. Она подошла и таким заговорческим шепотом сказала. Знаете, я, я все-таки вот я на вас смотрела вот эти часы, я поняла, что вы не будете воровать мои идеи я с вами готова поделиться. Мы с мамой хотим сделать кейтеринг. Вот, поэтому это, оказывается очень такая... Это интересная информация. Да, да, инновационная информация, но на самом деле кейтеринг – это такая классная услуга. Дальше, допустим, приготовление домашних тортов. Ну, это, собственно, опять же, не новая идея, да, но она очень хорошо заходит в очередной раз, в очередном новом исполнении. Потом, можно освоить какое-то одно блюдо, предположим, и делать его лучше всех в городе. Ну, не знаю, лимонные чизкейки с кокосовой стружкой и с кленовым сиропом. И только у тебя есть лимонные чизкейки с кокосовой стружкой и лимонным сиропом. Дальше уже там все, что угодно, да, ты можешь поставлять их в рестораны, ты можешь... Доставку через... на дом, это... заказы и так далее. Я вот да, прям это... тут вас перебью. У меня тоже э, пришли, скажем так, на консультацию. А, и знаете, какую идею сделали? Через Инстаграм, только через Инстаграм, доставка фруктов на дом. Они сделали свою упаковку красивую, и у них действительно отборные классные фрукты. Ну По-хорошему в Москве 2-3 места, где действительно можно сочные спелые фрукты взять. И это расходится на ура. У них очень завышенные цены, но они как бы так удержат марку. И у них, соответственно, топ-заказчики. Прекрасный такой бизнес, который расходится пфф, в лед. Да, да, да. Вот. То есть можно уйти фруктовые букеты, кстати, это шестой способ. Можно, соответственно, делать какие-то уже там фруктовые композиции под заказ. Делать, допустим, фруктовые вечеринки и так далее. Тоже седьмой mm -hmm. способ. Добавим два способа ваши, Вот мы уже получили как минимум девять способов. А это мы еще только э, взяли такие ленивые, да, когда человек сидит дома или он выезжает в одно место. Мы не брали даже способы, когда он идет, например, какие-то там близлежащие магазинчики, о чем-то договаривается, о том, что он будет им поставлять что-то и так далее, и так далее. То есть как минимум 10 способов монетизации одного и того же умения. И поэтому, если вы что-то умеете и одним способом это продаете, это не значит, что нет других способов. И этому тоже нужно учиться. И вот и когда это... человек... Да -да. Когда человек, первое, понимает, какое умение у него есть, в чем он эксперт, второе, он понимает, кто его аудитория, третье, он понимает, какими способами он с этой аудиторией будет взаимодействовать, как он будет зарабатывать. Вот дальше мы уже начинаем переходить к неймингу, к брендингу, к прочим непонятным словам пока что, но скоро будет родным и знакомым. Упаковки, дальше продвижение. Вот такая логика. То есть получается, ваш курс, первое, это чтобы человек понял, Какие у него сильные стороны? Потому что я вот тоже могу сказать, совершенно с вами соглашусь, что у многих людей есть сильные стороны. Но наверняка сами знаете, что когда человек обладает какой-то сильной стороной, для него это естественно. И он не понимает, что она его сильная сторона. Он думает, да это все, наверное, умеют, что я буду куда-то лезть. А если по-хорошему каждый бы человек задумался, например, я хорошо, но я не знаю, я не знаю. Рисую, ну, допустим, даже рисую, или я знаю, как сварить борщ, допустим, даже. Я уверен, что хорошо сварить борщ не знают там 100 человек из вашего района. Это уже ваши потенциальные клиенты. Уже ваши потенциальные клиенты. То есть первые шаги по монетизации, по монетизации чего угодно может делать абсолютно каждый человек. И вот, получается, в вашем курсе вы сначала человеку показываете, потом объясняйте, как это можно монетизировать, и дальше рассказывайте способы, благодаря которым он уже начинает, скажем так, расти как бренд. Да, совершенно верно. Вот, кстати, по поводу сильных и слабых сторон, как говорили, хочу к этой мысли присоединиться. Одна из таких, знаете, основополагающих мыслей, которые вынесла из обучения Сколково. Мы очень часто пытаемся развивать свои слабые стороны. Нам говорят, ты должен быть совершенен вот в этом, вот в этом, вот в этом. И мы очень часто придаем силу слабости. То есть мы не оцениваем в том, в чем мы уже сильны, и не пытаемся развивать свои сильные стороны. То есть нам поставили, не знаю, на какой-то пьедестал, допустим, что все люди должны быть организованы с точки зрения времени. А мы, допустим, жутко неорганизованы, но гениальны в чем-то. И мы пытаемся себя поставить в жесткие рамки, пытаться соответствовать какому-то непонятному критерию. Хотя на самом деле, если бы мы с тем же усердием развивали свое творческое начало, и вкладывали бы столько же времени и дрессировки в развитие этих навыков, то у нас бы гораздо быстрее получился какой-то отдающийся результат. Поэтому мы будем качать сильные стороны в этот раз. Правильно. Я тут вот твоя прям слушаю вас, и прям приятно слушать профессионально. Да, потому что только сильные. Это не означает, что на слабые нужно наплевать, но не прокачивая сильные, ты не вырастешь. Здесь соглашусь с вами полностью. Хорошо. Так, про курс мы немножечко поговорили. Ну, как бы уже интересно, понятно, здорово и классно. Давайте, знаете как, немножечко поговорим про технологии. То есть, можете сказать хотя бы несколько таких, знаете, советов, легких наставлений, фишечек, чтобы вот люди сейчас уже послушали, или может быть задание какое-то дать, и чтобы они, применяя и воплощая это задание, уже что-то могли бы получить. Ну, хотя бы изменения в голове. Хорошо. Ну Первое домашнее задание я уже дала. Нужно составить список. Дальше в этом списке наверняка а, вы увидите те самые умения и те самые а, экспертности, так их назовем, которые вы сейчас пытаетесь реализовать. В своих соцсетях, допустим, да? Или, может быть, у кого-то есть свой сайт. Угу. Пытаетесь на своих соцсети посмотреть глазами чужого человека. Открывает человек ваши социальные сети, что он там видит, насколько ваши социальные сети соответствуют той экспертности, которую вы хотите в мир принести. Очень часто бывает так: мы хотим привлечь партнеров в свой бизнес, ну, допустим, но при этом у нас остались репосты от предыдущих компаний, обрывки чужих мыслей, репосты из других групп. Это вещи, через которые утекают ваши подписчики, это посты, через которые Просто они, знаете, как в дырке, вот репосты утекают. Мы хотим показать uh -huh. свою экспертность, допустим, не знаю, финансовой грамотности. Но при этом мы постим совершенно другого характера посты, и люди должны сами догадаться о том, что мы финансовые эксперты. Мы даже не считаем нужно написать это в профиле. Соответственно, посмотрите на свои фотографии. Ваши фотографии соответствуют тому образу, который вы хотите транслировать. У меня был кейс, когда ко мне обратился лидер одной компании, инвестиционной компании. И у него на аватарке стояла фотография, как он отдыхает в трусах, где-то там, ну, не знаю, на Майорке, да, под пальмой. И э, он считал, что эта фотография будет очень классно э, привлекать к нему партнеров, потому что все захотят отдыхать в трусах на Майорке, и, соответственно, к нему с удовольствием пойдут. А я ему даю обратную связь. Я говорю, смотри, вот я потенциальный инвестор. И я, допустим, хочу разместить деньги при помощи тебя. Я вижу, как ты обулся с такой, едешь на Майорку, на мои деньги там отдыхаешь, развлекаешься. Неужели такое впечатление? Говорю, да, такое впечатление. Поэтому, если вам сложно будет сделать э, такой анализ, ну, скажем так, своими глазами, да, все-таки родные социальные сети, попросите несколько человек, пусть вам дадут обратную связь, что они видят. Только видят, честно, только честно. Это главное. Боятся обидеть и говорят, как бы вот, да, хорошо, все супер. Скажу". Да, да, да. И вы, вы знаете, вы очень много о себе узнаете на самом деле. Кликните по своей фотографии, а, допустим, в том же контакте, а, и вы узнаете, что оказывается, все ваши фотографии, которые когда-то ставили в профильную аватарку, они никуда не делись, они все остались. Они вот, они родненькие с вами. Если вы что-то там хотели замылить и забыли удалить, но, собственно, вот они. Подумайте, если там а, есть фоточки с а, каких-то вечеринок, где вы были не очень, а, ну, скажем, не в очень ровном состоянии, а, нужны ли они в ваших социальных сетях. Вообще оцените вот свои соцсети такими чужими глазами человека, которому вы хотите сделать какое-то предложение, поймите, насколько они этому соответствуют. Это прямо такое, знаете, иногда бывает откровение, разговор с собой. Я ну думаю, да, что вы фон. получите несказанное удовольствие, когда это проделывается. Угу. тогда еще один такой вопрос, скажем так, финальный, что ли, нашего интервью. Я понимаю, что применение данных навыков для многих, но все-таки вот основная целевая аудитория на ваш курс кто? Кому это прям вот супер необходимо? Основная целевая аудитория чего? Курса личного по личному брендированию? Да. Но, кому а, бы я... вы это прям вот настоятельно, жестко рекомендовали? Кому настоятельно, жестко, тем, кто устал продавать. Это хороший вот, совет. А вы знаете, на самом деле, все гораздо проще. Социальные сети настолько упростили нашу жизнь. Вот представьте себе ситуацию. Раньше на... Эм, вот есть такое понятие B2C и B2B. B2C mm – -hmm. это когда ваш бизнес для частных лиц, B2B – это когда ваше предложение для компаний, для юридических лиц. И вот представьте себе, что раньше на тренингах по продажам людям сразу закладывали, те, кто работал в секторе B2B, те, кто работал с крупными компаниями, им сразу в голову закладывали, что, ребята, сделка а, может организовываться а, в течение года или полутора, вам надо холодными звонками дозваниваться до младших клерков. У них всеми правдами и неправдами выманивать телефон. Дальше следовало 20, 35, там, не знаю, 45 скриптов, как можно выманить телефон в следующей инстанции. Дальше вот этой следующей инстанции вы выманиваете телефон бухгалтера, дальше главного бухгалтера и так далее, и так далее, до тех пор, пока вы не доберетесь до лица принимающего решения. Сегодня до лица принимающего решения можно добраться в течение 30 секунд после того, как вы найдете его в социальных сетях. Несколько правильных, э, правильных фраз, написанных в определенной последовательности, и вот вы уже с ним друзья на фейсбуке, дальше дело техники. И ваши э, полтора года сужаются до полутора суток, и вы становитесь, получаете очень крупного клиента. И на самом деле так во всем. Поэтому э, те возможности, которые сегодня дают социальные сети, дает интернет, они поистине безграничны. И если вы хотите... Э, ну, не то, чтобы легко, да, это тоже работа определенная. Эта работа дает результат не всегда, а не сразу. Но вы себе не представляете, насколько приятно, когда вы просто выкладываете пост в соцсети, а вам в личку клиенты сами пишут, сами хотят к вам партнеры, сами хотят к вам клиенты, сами а, спрашивают, задают вопросы, и записываются к вам на консультации, еще там куда-то они запишутся. Поэтому вот это ощущение, оно не сравнимо ни с чем, и я желаю всем вам, к этому прийти, почувствовать это, вы потом его ни на что не применяете. Поэтому все, кто устал продавать, проходите. Хорошо, вот это четко вы определили у аудиторию. аудитория. Екатерина, ну что ж, прямо эти полчаса пролетели очень быстро, спасибо большое, интересно. Когда уже ваш курс ждать? Какие-то даты определены уже? Даты не определены, но я думаю, что мы в ближайшем... мы не будем делать резину, мы это сделаем в ближайшее время. Поэтому надолго не буду прощаться. Домашнее задание, пожалуйста, сделайте. Хорошо. И еще такой вопрос. С какого пакета доступа еще тоже не определили? Нет, еще все в процессе. Все в процессе. Хорошо. Ну что ж, процесс, мне кажется, уже запущен. Я думаю, это действительно многим будет интересно, и тем более тема актуальная. И самое, что я могу точно сказать и посоветовать, к вам надо идти, потому что вы профессионал. В, вашем, вот в ваших словах звучит опыт. Это, это на сегодняшний день действительно это самое главное, потому что очень много теоретиков, вы прям видно, что вы практик, и это здорово. Спасибо. Вот. Спасибо, спасибо большое, что сегодня были, поделились информацией о вашем курсе. Уверен, многим он действительно откроет новую дорогу в новый мир заработка и возможностей. Еще раз спасибо, что сегодня были с нами. До свидания, до встречи на курсе. Да, хорошо. Ну что ж, друзья мои, мы с вами прощаемся, увидимся на следующих э, интервью, а сегодня понедельник, 20.00, не забудьте, у нас будет Easy Life, поэтому увидимся там, до новых встреч, пока-пока.